Основным кандидатом на 21 округе была кандидатка Кузина от КПРФ. Чудесным образом к ней добавилось еще четыре кандидата спойлера. Технология-то отработанная, но здесь это было особенно глупо делать, потому что сама кандидатка Кузина, настоящая Кузина, которая Кузина основная, она, пожалуй, была единственной Кузиной, которая вела избирательную кампанию, Потому что остальные Кузины проявились только вот А сколько всего непосредственно... кандидатов? Там не Кузины вообще были? Не Кузины были, но не Кузины были еще менее выразительны, чем дублеры Кузиной. А я вот. в Москве наблюдал, там э, тоже была такая ситуация, но там всего один спойлер был. Там была сильная кандидатка Александра, по-моему, Андреева. Э, и э, к ней был спойлер Александра Андреева, в скобках какая-то другая фамилия. То есть, Интересно. Возможно, она только что переименовалась в Андрееву. Я не знаю. Я даже слышал, люди подходили к этому стенду с информацией. И ну, я один раз точно слышал, что они прям угадали, вычислили, что против нее, там, кажется, это выставили. Значит, вот она, типа, сильный вот кандидат. Вот если вот... это, то, значит, за это Андрееву мы будем. И я вообще не очень понимаю, зачем вот именно таким, такими методами перетягивать голоса, потому что все равно Та масса избирателей, которая собиралась проголосовать за угу. вот ту самую Кузину, в итоге проголосовала за Кузину. Основная борьба развернулась между Кузиной и в итоге победившим кандидатом от известной партии. Победившим а? исключительно благодаря вот этой массе досрочного голосования. Мне непонятно, если они делали основной упор на досрочное голосование, зачем это сопровождать еще вот дополнительными какими-то телодвижениями в виде кандидатов, в спойлеров, не очень понятно. Но, видимо, они решили, так сказать, всем. все методы отработать сейчас, посмотреть, как что у них будет функционировать. И, как мне кажется, досрочное голосование на наших выборах, оно м -м, решило исход фактически этих выборов. Поскольку процентов явка была? При, в, первые же часы, в первые же часы досрочного голосования на 24-м избирательном округе, на некоторых избирательных участках, было свыше двух десятков проголосовавших. <голосовавших> То есть <голосовавших> люди буквально стояли в очереди в первые часы работы избирательной комиссии. Потому что сразу во второй день уезжали на дачу? Потому что сразу во второй день уезжали на дачу, потому что уезжали в отпуск, потому что просто не могли прийти, они знали заранее, что они никак не могут прийти в день голосования, вот у них что-то срочное. Вот досрочка за ней как, за ней же вообще можно наблюдать, или никакой наблюдатель, ну, кроме вот ПРГ, не может присутствовать на этом этапе? За досрочным голосованием можно наблюдать, как и за любой частью. Процесса голосования, это такое же голосование, как и в день голосования. То есть, если бы нас было много, достаточно и в любое время да, любого если бы... дня недели, мы бы просто. Мы там бы были мы могли закрыть полностью досрочное голосование наблюдением. И если не предотвратить э, вот этот наплыв избирателей, потому что предотвратить голосование ну, это. Практически невозможно. Ну, хотя бы составить красивый график. Смотрите по дням. Оп, да. Оп, оп, оп, оп. да, вот такой наплыв в первые часы, ага. наплыв в первый день, а потом спад явки на досрочное голосование. Потому что вот за период этого досрочного голосования, когда я наблюдала на различных избирательных участках за этим процессом, то основной наплыв наблюдался именно в первые часы первого дня работы. Mm -hmm. И в последний день работы, в первой половине дня, вот, видимо, те, кто не успел, протянул и кого еще там не согнали, вот они пришли в последний день. Причем встречались даже такие избиратели, которые откровенно говорили, что они пришли не по собственному желанию, а потому что их прислали, пригнали, сказали проголосовать. Они бы прекрасно могли проголосовать и в день голосования непосредственно, но вот поступила команда. Сверху от начальства, от руководства прийти именно сегодня. Поэтому если бы мы могли проконтролировать этот процесс, то мы бы, да, могли бы обнародовать данные о досрочном голосовании, и э, это бы, скорее всего, никак не повлияло на результат, но и сами избиратели, которые приходили на досрочное голосование таким образом, и те, кто их туда mm -hmm. отправлял, Они сразу бы увидели, что это за процесс, что к нему привлечено внимание, да. что уже не получится так в будущем, mm -hmm. возможно, вот так вот это все тихо и незаметно сделать. У нас ведь досрочное идет на самих УИКах, да? да. В Москве там почему-то на уровне выше, ТИКе. У избирателей есть возможность проголосовать как в территориальной избирательной комиссии, так и на своем избирательном участке. Потом и, соответственно, просылают. чтобы наблюдать, там... нужно покрыть все. Да, нужно присутствовать Это... и в ТИКе, и э, на избирательных участках непосредственно. Наблюдение за досрочным голосованием, оно в действительности не такое сложное, как даже наблюдение непосредственно в день голосования. Да. Другой вопрос, что... Ну, просто э -э чтобы, чтобы там быть, иметь свободное время, да. в, в том числе будний день... Да. Это сложнее так ну, Для наблюдателей, у которых у каждого своя жизнь, своя профессиональная деятельность, им гораздо легче выделить mm -hmm. вот этот один воскресный день и пробыть, там, да. пусть до следующего пусть утра. Да. Но каждый день приезжать в комиссию это будет сложно, да. Это же должен быть один и тот же наблюдатель, который Значит, будет в течение досрочки и в течение дня голосования? Или это могут быть разные? Нет, дни? если это член комиссии с правом совещательного голоса, то он может быть как назначен, так он может быть и, и его полномочия могут быть отозваны тем, кто его назначил. А, то есть каждый день новые. Там есть ограничения в количестве смен. Во всяком случае, я знаю, что в территориальную комиссию невозможно переназначить другого члена комиссии более пяти раз. Но тут... Не будет необходимости, на мой взгляд, вот такой частой смены. Важнее будет как раз обеспечить присутствие одного и того же лица в комиссии, потому что у него, например, была бы возможность, присутствуя в комиссии и наблюдая за процессом голосования, подписывать места склейки конвертов, куда помещается бюллетень до дня голосования. И, и потом узнавать свой подпись. Да, конвертов... Это можно и там, фотографированием, и пересылкой в центр решить эту проблему, а вот то, что люди, в принципе, не могут всю неделю присутствовать, это, мне кажется, больше проблемы. то есть, ну, это невыполнимая задача. Здесь могла бы помочь, могло бы помочь присутствие одного человека в территориальной комиссии, который мог бы посвятить эту неделю объезду ежедневному Just объезду избирательных объезду. участков. Да. Yeah. Ну, вот как мы делали на, на этих выборах. Мне, кстати, интересно, вот ты э, член территориальной избирательной комиссии. Уже нет, но на этих выборах, да. Ну, был. Что там вообще происходит? Я просто ни разу не был в ТИКе. Причем, в этот раз у меня есть оправдание, потому что я наблюдал в Москве, и мне надо было потом э, утром домой. Поэтому в этот раз у меня не было времени на такие эксперименты. В период э, до дня голосования э, в территориальной комиссии не происходит ничего э, занимательного там в основном периодические заседания, на которых разбирают те или иные вопросы организации выборов и, возможно, рассматривают поступившие за этот период жалобы. То как есть делать. главное, что есть до голосования, это у тебя как раз право разъездов по... Да, на территории всех избирательных участков, mm -hmm. которые подчинены этой комиссии и тому округу, в котором ты э, назначен. Все самое интересное начинается в день голосования, когда, собственно, результаты приходят. В территориальную комиссию. Все жалобы концентрируются в территориальной комиссии. Ты имеешь в виду и... после восьми или еще до этого? Там, по, после восьми, после потому что до восьми они э, тоже ездили по участкам, мы с ними и. встречались, сталкивались, когда приезжали на один участок. Они были такие же милейшие люди, как и всегда. Вот после восьми часов э, уже начинается э, такая постепенная постепенная осложнение отношений и которое в результате выливается, как правило, в... В, не... да, в в непосредственное столкновение уже на итоговом заседании ТИК, который утверждает результаты. Поэтому, если быть членом ТИК, то следует готовиться к тому, что все... вся напряженность и все сложности возникнут именно после 8 часов. причем Напряженность будет гораздо более серьезной, чем участковой комиссии. Если комиссия участковая не настроена на сознательную откровенную фальсификацию результатов, она с большей готовностью идет на контакт и соглашается гораздо проще и легче с твоими требованиями. Mm -hmm. В территориальной комиссии существует вот такое ощущение самих себя, как абсолютно непогрешимых и стоящих. Выше всех в этом процессе. Очень трудно, почти невозможно что-то им доказать. Они совершенно откровенно игнорируют любые доводы, даже логические. Не идут ни на какое с тобой согласие. И работа в ТИК не добивается в итоге никаких серьезных результатов в плане какого-то действительно воздействия и призывов к соблюдению закона, к соблюдению процедуры, моя территориальная комиссия в принципе не рассматривала поступившие к ним жалобы. Очень общие фразы, что они рассмотрели, uh -huh. что они приняли во внимание, что они учли и что они не видят никаких нарушений в действиях участковой комиссии. Вот кажется, что ну, это очень незначительное там, по сравнению с, фальсиф... с полной фальсификацией uh -huh. результатов на участке. Какой-то временный запрет на видеосъемку или на перемещение это незначительное нарушение. Но, Но действительно. этого складываются ряда, в которые могут свести да, более. Серьезное нарушение. Да. То, что на каких-то отдельно взятых участках присутствовала печатный экземпляр 67-го федерального закона, или на каком-то отдельно взятом участке председатель сразу же угу. приняла направление члена комиссии и сразу же его зарегистрировала, ну, это, это как как не это достижение. Должное, да. Да. И, и то, что эти председатели и члены УИКов действительно становятся более грамотными, где-то локально, ну, это личное достижение этих председателей и этих членов комиссий. То, что они озаботились своей работой и решили подготовиться к ней. Прошедшие выборы не дали, не, не дали никакого повода похвалить избирательные комиссии того или иного уровня за то, что они стали работать лучше. Они не стали работать лучше, они работают точно так же, как всегда. Но... А если бы стали, то ты все равно ругал. Потому что э, то, что должно то прописано в законе. Они не могут дотянуться даже до того уровня, который предлагается 67-м федеральным законом. До того уровня, который они обязаны соблюдать, который угу. для них должен являться той планкой, которой они должны вот, придерживаться на каждых выборах вне зависимости от их уровня и значения. Если они не могут достичь этой планки, которая предлагается законом, то, и то нет бы... никаких причин хвалить их за, за их работу. пригодны для профессии. Да, фактически так. У меня в Москве была комиссия немножко такая разнообразная, ну, типичная. Были просто люди, которые ну, не очень понимали, к чему я докапываюсь. Была секретарь комиссии, которая говорила, «Ты что, хочешь, чтобы значит мы пересчитали неиспользованные бюллетени как следует? Тогда хорошо, мы останемся как и специально кошмар. для тебя пересчитаем» неиспользованные бюллетени, а все разойдутся уже с протоколами на руках. Оригинально. А, вот, то есть это такая итальянская забастовка. А был э, зам председателя, довольно грамотный мужик, который их останавливал и, ну, в принципе, в принципе, вел себя как следует. Просто не сразу, а после того, как э, я говорил, а давайте пересчитаем, а давайте вот это, а я сейчас жалобу напишу, а вы, значит, ее примете. И он, он говорит, так, тихо, доставал э, рабочий блокнот, пять минут молча смотрел в него, листал туда-сюда, обратно и, в принципе, говорил, что да, надо делать вот так. В конце он еще достал этот рабочий блокнот, пять минут в него смотрел туда-сюда-обратно и с первого раза выдал вроде бы правильные копии протоколов, правильно заверенные. Но мне его хвалить не надо, да? Проистекает очень много проблем работы комиссии именно из того, что они отказываются всеми силами и придумывают разные оправдания, чтобы не соблюдать прописанную процедуру. И этим они продлевают и усложняют себе работу, потому что несоблюдение порядка действий, допустим, при подсчете, потом, как правило, влечет за собой невыполнение контрольных соотношений, и все равно им приходится, если они, конечно, добросовестной комиссии, им все равно приходится проводить этот пересчет. Меня вот очень повеселило, что я им написал э, в итоге жалобу. Меня не устраивает, что вы тут это, не посчитали э, неиспользованные бюллетени. Я прошу пересчитать, потому что... Ла -ла -ла. Они э, среагировали на это одновременно двумя способами. Они, во-первых, пересчитали, а во-вторых, сказали, что э, я не прав, иди нафиг, твоя жалоба ни на чем не обоснована. Я просто смеялся в голос, но ну, вы же пересчитали. Значит, обоснованно, вы зачем просто так считали? Они, они мне сказали, что ну вы же написали там слово «требую», угу. а это требование, нам придется его выполнить. Я говорю, то, то есть необоснованное требование вы выполняете, да? Я мог что угодно написать. Видим, вот. видя, видимо, да. Вот в этой конкретно отдельно взятой комиссии можно требовать все что угодно. Когда они в итоге все-таки пересчитали эту 1300 с чем-то э, стопку, они это делали вот с лицом типа ты этого хотел ты этого хотел это mm -hmm. было медленнее чем они бы пересчитывали просто вот без злости даже может быть и к лучшему что они проводили пересчет э, именно таким образом потому что э, вообще лучше считать бюллетени путем перекладывания да. потому что это обеспечивает точность подсчета тем более да. если считаю это закон просто так придумано и это, и, хорошо и, придумано. И это контролирует да э, э, вот эти подсчеты пачками по 50 штук, по 20 штук, по 100 штук, там они очень Нет. долго это все считают. общем, параллельно и всегда, образовавшимися 50 штук. Да, ни разу еще на тех выборах, на которых я наблюдал, ни разу не было такой ситуации, при которой вот этот подсчет пачками закончился бы точным результатом. Всегда в какой-то пачке чего-то не хватает, в какой-то пачке лишнее Я как раз закончился, потому что потом этот пересчет перекладыванием дал ту же цифру, что у них было пачками. Но они, правда, чаще пачек вообще не трогали, что меня как бы особо и возмущало. Они мне сказали, вот это у нас лежит тут давно еще до вас, вот это по 50 штук, видите, отмечено. У члена комиссии с правом совещательного голоса есть неотъемлемое право убедиться в правильности произведенного подсчета. А если нам предлагается верить на слово комиссии, что вот в этих там, пачках у них здесь 50, здесь 25, ну, да, здесь 13, 14, а вот тут вот мы написали там... 5, потому что здесь 5. Это можно просто сразу верить в протокол. Да, мы... Зайти и сказать, тогда что нет, у вас тут тогда было. Нет и... смысла, тогда, тогда нет смысла вообще наблюдать на выборах, если мы вот с этой Не позиции наблюдаем. подходим. Да. Поскольку у нас есть право убедиться в правильности подсчета, то нет ничего плохого, как мне кажется, в том, что даже если совпали в итоге результаты угу. такого подсчета и правильного, это право убедиться, это право члена комиссии убедиться в правильности этого подсчета. Члены участковых комиссий... Не осознают того процесса, в котором они участвуют. Они не понимают всей важности происходящего. Что э, люди, наблюдатели, там член справ голоса, они наблюдают за самой процедурой. Это да. они тоже часто не понимают. не понимают и отвечают, что ты думаешь, сейчас твой кандидат внезапно победит Да. или твой кандидат и так побеждает. Ты, ну ну... Тут, тут вопрос мышления им всегда кажется, думают, что, что мы болеем за кого-то, мы болеем да. за махинации и за да. кого-то. Очень... Они считают, что если кто-то побежит вбрасывать пачку за нашего кандидата, мы никак на это не отреагируем и уйдем. Да. А если вдруг за кого-то другого, то мы тут сразу воспрянем и побежим это предотвращать. Они считают, что э, бороться за гласные, честные, открытые, прозрачные, правильные и правильно организованные и в конечном итоге организованные в соответствии с Но законом Но выборы да это, это, да, это можно mm. делать только за -то, какую-то компенсацию. Они не, не понимают, что можно просто хотеть, чтобы в стране выборы проходили честно и по закону. И мы своим поведением как бы никак вообще... Не можем, наверное, в течение дня голосования разрушить это, этот разрушить шаблон. Разрушить этот шаблон мы не можем. Мы можем мы его можем укрепить, если мы слишком упрямые и очень хотим какого-то результата. Они будут думать, что о, им платят за... Мне говорили, что мне платят за жалобы. Когда я подал жалобу. они говорили, ну, скандалисты платят за жалобы, сейчас вторую попытается подать. И я только укрепил их в их вере. Пусть они верят. А, пусть они верят в это. А, то наши... Это вне выборов должна происходить какая-то вот, перевоспитательная да. работа. И, и в наши функции это не входит. Поэтому мне кажется, что вот это, эти какие-то такие человеческие взаимоотношения из процесса наблюдения стоит убрать. И, и, и у, быть на, на день голосования, да, на день голосования как-то о них забывать, потому что если мы говорим с ними на разных языках, то единственным нашим оружием может быть закон и требование соблюдать процедуры. Если этого не происходит, мы пишем жалобы, если не происходит реакция на жалобы, мы пишем жалобу вышестоящей комиссии. И неважно, кажется это им нарушением или не кажется. Даже подход здесь, как мне кажется, не особо важен. Их раздражает само требование соблюдать закон очень сильно потому что им это кажется лишним. И неважно, попросил ты это их с добрыми глазами и хорошим, добрым, милым голосом, или ты сразу к ним пришел и начал требовать от них, давайте, mm -hmm. там, показывайте мне списки избирателей. Мне это не играет роли. Это не значит, что я призываю воспринимать избирательные комиссии как вот какие-то вражеские организации. Они обычные люди, это могут быть прекрасные люди в обычной своей деятельности. Как мне говорили в комиссии, она такая хорошая мать. Когда член комиссии фактически подделала реестр. Мне, как аргумент э, против написания жалобы, председатель предложил довод, что она очень хорошая мать. Вот а, Она может быть прекрасной матерью, но она плохой член избирательной комиссии. Мы должны стремиться к абсолютно бесстрастному, абсолютно, я не могу сказать, бесчеловечному наблюдению, но оно должно быть в определенной степени механическим. Чувство, что они тоже люди, оно очень вредит процессу наблюдения. Давай представимся, да, это был Генри Бернар, я Макс Алибаев. Мы поговорили о выборах, поговорим когда-нибудь еще. Пока. Пока.